Здравствуйте, в эфире «Прямая речь». Сегодня гость нашей студии Александр Книговко, ведущий научный сотрудник проблемной лаборатории андрологии и репродукции человека, профессор кафедры урологии и нефрологии андрологии Харьковского национального медицинского университета. Здравствуйте, Александр Владимирович. И сегодня мы снова с вами разговариваем о мужском здоровье. Для начала... Меня, как и, наверное, всех наших зрителей, интересует простой вопрос, что такое андрология, чем занимается эта наука, какой круг проблем вы изучаете. Ну, андрология – это греческое слово, от которого андрос – это мужчина, логос – наука. То есть это именно наука о мужчинах, о заболеваниях мужской половой сферы и, соответственно, способах их лечения. Это достаточно широкий круг проблем, поскольку мужчины, к сожалению, тоже страдают многими недугами. Это и хронический простатит, это и эректильная дисфункция, это преждевременная окуляция, болезнь пейронии, это мужское бесплодие и множество, к сожалению, других проблем, которые мешают мужчинам чувствовать себя по-настоящему в состоянии состоявшимися мужчинами и быть полноценными отцами, мужьями, любовниками и так далее. Поэтому антрология в современном нашем мире очень важна и, к может быть, к сожалению, все-таки к нам приходит все больше и больше мужчин, причем разного возраста, от 18 до 60 лет. Скажите, чем конкретно занимается ваша проблемная лаборатория? Какие специфические анализы вы делаете, на что они направлены? У нас действительно проблемная лаборатория, но мы, по сути говоря, делаем не то чтобы анализы, мы делаем специфические методы исследования для выработки новых методов лечения. Дело в том, что, к сожалению, в современной антрологии остается целый ряд белых пятен, когда мы не можем помочь определенному кругу пациентов. И нам нужно найти новые методы решения данных проблем. Именно поэтому наша лаборатория, слово слова «лабер труд позволяет найти новые методы решения этих проблем провести исследования и найти самые действенные методики, чтобы помочь мужчинам, которым раньше мировая наука не могла помочь. И у нас действительно есть хорошие результаты в андрологическом направлении. Скажите, а какие мужские проблемы лидируют, другими словами, с чем чаще всего к вам обращаемся мы, мужчины? Угу. Ну, э, к сожалению, одной из наиболее частых проблем является проблема эректильной дисфункции. Также часто проблема варикоцеля, фимоза, преждевременной окуляции и даже такой новомодной, э, более распространенной в последнее время болезни, как болезнь перрония. Хотелось бы также сказать, что часто в последнее время люди обращаются с таким заболеванием, как пенильная дизморфофобия. Незнакомое слово, если можно объяснить, что это означает. Э, дизморфофобия – это, как, это, по сути говоря, психологическое расстройство, когда на фоне небольшого физического недостатка, например, небольшого искривления полового члена, у мужчины развивается паническая фобия, что он глубоко анормален, что у него все в жизни не так, и, соответственно, он не может не найти себе девушку, он не может реализовать себя ни в социальной, ни в сексуальной жизни. И, соответственно, это громаднейшая депрессия, иногда такие люди полностью уходят из э, социальной сферы. Подождите, если правильно понимаю, получается, что это больше физиологическая, уже как бы даже не физиологическая, психологическая проблема. Значит ли это, что ее психологи должны решать подобного рода дисфункции? А, ну, с какой-то точки зрения да, но с другой стороны, вряд ли, если психолог сможет исправить искривленный половой член, я сниму перед ним шляпу, мы понимаем, что все-таки проблема имеет свой физиологический э, подтекст. И если мы не уберем эту физиологическую проблему, то, к сожалению, никакие психологические методики нам не помогут. Именно поэтому нам все-таки нужно работать зачастую, либо оперировать таких пациентов, либо проводить им специальные мероприятия, а психотерапия должна корректироваться его психологический статус и зачастую мы действительно имеем позитивный опыт когда мы сделали небольшую операцию решили косм физиологический или косметический дефект. И после этого даже небольшая психотерапия. Человек себя чувствует просветленным, он чувствует себя довольным, счастливым. И самое главное, он социализируется. То есть он снова востребован и в жизни, и э, в сексуальных отношениях, и, может быть, в семье, и даже на работе. Его продуктивность больше, потому что он не думает больше о своих комплексах. Он посвящен жизни, он посвящен работе, он посвящен своей семье. Скажите, а в каких случаях оперативное вмешательство – показано однозначно, а в каких случаях его можно избежать и обойтись ну, другими, менее травматичными методами лечения? Ну вот, допустим, если мы затронули тему искривления, то небольшие искривления, 10-15 градусов, они, по сути, не, не мешают человеку жить нормальной половой жизнью, хотя могут быть причиной вот таких вот психологических комплексов. Если же искривление более 15 градусов, то такое, конечно, искривление обязательно нужно оперировать, поскольку оно даже физиологически мешает человеку проводить половой контакт. То же самое касается определенных ситуаций с размером с парусом полового члена, ну и с некоторыми эстетическими дефектами. А как часто вообще встречаются подобного рода патологии? Я хочу сказать, что достаточно часто. Раньше люди очень стеснялись и не обращались. Сейчас в связи с популяризацией этой темы в интернете, то к нам приходят достаточно часто мужчин, и почти каждый день у меня есть звонки, когда люди хотят проконсультироваться. Даже когда вот их легко понять, потому что когда они зв... звонят, они слегка заикаются, боятся, то есть они очень стесняются своей проблемой. И вот то, что сейчас появляются вот открытые различные мессенджеры, то есть мы можем предварительно пообщаться по телефону, списаться в Viber или как-то еще, очень помогает им хотя бы раскрыть свою проблему, и дальше они более уверенно приходят на консультацию, потому что они приблизительно знают, что их ожидает, как мы им можем помочь, и имеют позитивные примеры решения данной проблемы. Мне кажется, это естественно совершенно, потому что, как известно, мужчины, они гораздо реже склонны в подобных случаях обращаться к врачам, чем женщины. Как-то женщины ну, традиционно более доверяют медицине, а мы, мужчины, в этом отношении часто бываем закрыты. Вы знаете, в народе есть... Пословица «размер имеет значение». Насколько часто к вам обращаются мужчины, которые хотели бы изменить размер своего полового члена? Ну, это тоже достаточно частая проблема, причем обращаются, как я считаю, все-таки две категории мужчин. То есть, одни мужчины приходят действительно с небольшими размерами полового члена, 11-12-13 сантиметров, это действительно малые размеры, и, соответственно, мы понимаем, что их нужно не просто лечить, их нужно, как правило, оперировать, поэтому специально для них разработана такая операция, как лигамент, татамия с последующим вытяжением экстендеров, и мы, соответственно, можем добавить 5-6 сантиметров то есть вывести их на нормальные размеры, решить их проблему и физиологическую, и психологическую. Хотя иногда приходят мужчины 16, 17, 18 сантиметров, которые считают, что их половой член все равно маленький. А вот у них, как правило, действительно проблемы больше психологические, которые, как правило, это неуверенность в себе. Или они, или они смотрелись в рубах авиапорных фильмов и имеют завышенные какие-то требования. Нужно ли убеждать такого мужчину в том, что у вас все в порядке и вам не нужно делать операцию по увеличению? Ну, вот если там действительно 16, 18 сантиметров, конечно же, уже не нужно для, европейского, для европейской пары. А что вообще по... нормой считается? Какая, а, какой размер считается нормальным в Европе? У нас есть ли какие-то разницы? Ну, в общем-то, есть. Разницы То есть в согласно некоторым исследованиям, среднеевропейским считается размер 14,5 см. От 12 до 18 это считается нормой. Допустим, в Африке считается нормальным, среди, э, нормальным размер около 16 сантиметров. И поэтому, вот, допустим, когда к нам обращался пациент из Сомали, у него был размер 13 см, э, высокий мужчина, 1,90 м. он действительно считал, что у него маленький размер. И учитывая опыт его предыдущих двух браков, говорил о том, что действительно женщинам не хватает. И он считал, что это было его проблемой. Мы сделали ему легоментотомию, удлинили до 17 сантиметров, и он счастливо уехал к себе домой. И а... даже завел уже новый брак, как я слышал. Насколько то есть, изменения эти касаются только длины органов или ширины тоже? Знаете, мы можем увеличить и толщину, и причем, что самое интересное, я заметил определенную особенность, что мужчины, которые хотят удлинить половой член, они преимущественно делают это для себя, для своего эго, для своей самооценки. А вот мужчины, которые хотят утолщить половой член, преимущественно делают это для своей партнерши или жены. implcia. В чем такая, почему такая Интересная особенность, что в общем-то чувствительность у мужчин, сосредоточена на головке полового члена, а вот у женщины, как правило, чувствительность сосредоточена на входе в влагалище, и поэтому для женщины более важна как раз не длина, а толщина полового члена. И поэтому наши методики, которые позволяют утолщить половой член, как раз помогают и мужчинам, и, самое главное, их женам и партнершам, то есть, действительно получить архазм и совместное удовольствие от сексуальных контактов. Скажите, утолщение – это вопрос, который тоже решается оперативно либо другими способами? Мы можем использовать несколько методов, то есть, чаще всего мы можем использовать либо проленовую сетку, либо специальную коллагеновую матрицу, пропитанную стволовыми клетками. Это дает хорошее увеличение в толщине до 4-5 сантиметров окружности. Но если нам нужно сравнительно небольшое утолщение, то мы используем гель полимолочной кислоты, который водится безоперационно, и он позволяет увеличить размер на 2-3 сантиметра в окружности, что зачастую хватает многим мужчинам. Вы уже не первый раз упоминаете о стволовых клетках. И в прессе очень часто разного рода информация появляется об опасности операциях, связанных со стволовыми клетками. Так ли это и насколько стволовые клетки безопасны именно по вашему профилю? А стволовые клетки бывают двух видов. Это эмбриональные, то есть которые берутся от эмбриона, от чужого организма. И они действительно опасны и непредсказуемы. И они бывают аутологичны, то есть собственно, стволовые клетки. Мы в нашем организме постоянно имеем какое-то количество стволовых клеток, они циркулируют в нашей крови. И мы сотрудничаем с Украинской ассоциацией биобанков, и у них есть специальное оборудование. То есть что они делают? Они берут часть крови, выделяют из 20 кубиков крови, допустим, 5-10 единиц именно стволовых клеток. Специальным образом их выращивают и получают уже миллионы этих клеток. И далее мы их вводим в пораженный орган. И их свойство такое, что они внедряются именно там, где есть проблема. То есть, если это, допустим, поврежденный орган, если там недостаточно кровообращения, недостаточная функция органов, они в большей концентрации внедряются именно в этот орган и способствуют росту, развитию данного органа. Что позволяет нам действительно сделать существенно новый этап в развитии андрологии. То, чего мы раньше не могли по сути говоря, сделать даже с помощью хирургии. То есть сочетание современной хирургии и стволовик, клеток позволяет действительно добиться э, очень хороших результатов. Мы знаем, что многие европейские страны, они применяют эти передовые технологии и, ну, как бы нет сомнений, что успехов они, они добиваются и добиваться будут в дальнейшем. А в состоянии ли наша медицина с нашими ресурсами и возможностями на европейском уровне решать подобные научные вопросы? Ну, действительно, для примера, в частности, вот, допустим, наши специалисты из украинского биобанка, они проходили стажировку в Утрихте в Голландии и, э, действительно, там сейчас Сейчас выращивают даже нефроны, то есть клетки почки, которые позволяют вообще со временем избежать э, такой операции, как трансплантация почки. То есть, введя собственные выращенные нефроны, они решают проблему человека с хронической болезнью почек, с хронической почечной недостаточностью. И мало того, Голландия к 2024 году хочет полностью отказаться от трансплантации почки, считая такой метод более щадящим, более современным. И самое главное, мы действительно оздоравливаем пациента, не заставляя его принимать постоянный иммунодепрессант, и быть подвязанным к, дан, к, к данным методикам. Вот. Конечно же, у нас финансирование идет существенно ниже, но, к, но, к счастью, руководство нашей кафедры, центра, отделения идет на встречу и всегда пытается нам помочь. И я хочу сказать, что мы тоже не пасем задних, и наши методики весьма востребованы. Так в 2017 году, допустим, на, в Майами на Американской ассоциации андрологов наш доклад эм, занял первое место среди международных работ, а вот недавно я вернулся из Дубаев, там на Эмиратской ассоциации урологов наш доклад об использовании ортологичных стволовых клеток для лечения пациентов с венокклюзивной ретильной дисфункцией вызвал действительно настоящий интерес, и многие даже арабские урологи заинтересовались этим и были готовы присылать к нам пациентов. Вот мы обычно представляем медицинский туризм, когда наши украинские пациенты едут там, в Израиль, в Германию, а тут, наоборот, к нам готовы люди приехать ради клеточных технологий, ради новых методов лечения данных пациентов. Насколько наши технологии уникальны и как сильно они отличаются, скажем, от европейских, американских, израильских технологий? В общем-то, действительно, они в какой-то степени уникальны, потому что мы... Потому что мы сможем использовать вот современные методики и аутологичные стволовые клетки. Иногда недостаток такого оборудования дорогостоящего, которое, что позволило бы нам делать дорогостоящие операции, мы пытаемся компенсировать новыми методиками. У нас есть специальное научное направление. Вот именно наши проблемные лаборатории. Мы разрабатываем новые методы, постоянно их проверяем, сравниваем результаты, сравниваем с мировым опытом. Иногда убеждаемся, что наши результаты даже лучше, поскольку мы не зашорены какими-то протоколами, как в Европе. То есть мы Можем делать так, как мы считаем, будет лучше именно для этого пациента, используя самые современные методы лечения, и стволовые клетки, и перп технологии и специфические методы хирургической помощи, и даже психотерапию. Все это используем одновременно в комплексе, и это получается хороший эффект. Мы сегодня уже начинали разговор о эректильных дисфункциях. А Каковы, по вашему мнению, основные причины? этих ну, дисфункций у мужчин, естественно. Тут нужно выбрать сразу же два фактора. То есть, к сожалению, это мужчины старшего возраста, как правило, у них ухудшается кровообращение к и половому члену. Тут имеет значение атеросклероз, курение, вредные привычки, повышенный вес, некоторые неврологические причины, депрессии. Вот, Но к сожалению, все больше и больше мы видим, что к нам обращаются молодые мужчины. 20, 25, 30 лет. То есть эти мужчины, Казалось бы, да, да. да пик сексуального порядке. возраста. Но тем не менее у них тоже бывают эти проблемы. Одна проблема, это, к сожалению, конечно же, неврологическая составляющая. То есть большие стрессы, связанные с финансовым кризисом и с прочими негораздными. Но вторая причина это достаточно частая ситуация с венокклюзивной эректильной дисфункцией. То есть когда клапаны в половом члене не смыкаются полностью и кровь приходит к половому члену, также также быстро уходит от него. Даже вот сейчас у нас есть на базе нашей проблемной лаборатории рассматривается тема тазовых венозных аномалий, то есть комплексных проблем, где есть и варикоцелия, и венокклюзивная ретильная дисфункция, геморрой, и нарушение вен на ногах и так далее. Интересно, что считается, что в частности это связано с тем, что в 70-х, 80-х годах, 90-х, даже в Советском Союзе очень часто использовалась алюминиевая посуда. Так вот, использование алюминия, оно специфически влияет на синтез коллагена, и поэтому у мужчин, вот которые рождены в 80-х, 90-х годах, у них очень часто есть проблема с коллагеном, то есть он не такой плотный и, соответственно, венозные клапаны не удерживают крови. получается целый ряд вот таких вот проблем, о которых я перечислил. Необходимо ли назначать специфические препараты таким пациентам? Если да, то какие именно препараты вы назначаете? Конечно же, во многих случаях мы назначаем венотоники, иногда мы назначаем, допустим, определенные витамины, аскорутины или что-то еще, но, к сожалению, данные препараты не всегда эффективны. Очень Часто таких мужчин надо либо оперировать, чем мы были, по сути, раньше делали. Но вот современное появление э, перпитерапии терапии из стволовых клеток позволяет нам действительно вылечить этих мужчин, потому что нам нужно, чтобы клапаны образовались. Как это сделать? Мы даем, э, делаем инъекции аутологичных стволовых клеток, что способствует росту клапана. А с помощью перпитерапии мы способствуем росту максимальному росту этих клапанов. Они запирают все, э, все э, отверстия, которые должны быть, и, соответственно, Кровь удерживается там, где надо. То есть, либо она идет в нужном направлении, либо, если мы говорим о эректильной дисфункции, она удерживается в половом члене, человек, соответственно, с мощной эрекцией, с половым членом может проводить половые контакты. Если я не ошибаюсь, PRP-терапия – это термин, который часто можно услышать от косметологов. Расскажите немного об этом подробнее, что это такое, что это за метод? PRP Плазма rich platelets из английского – это плазма, обогащенная тромбоцитами. Этот метод действительно широко распространен в косметологии и, в, допустим, в травматологии. То есть он используется для стимуляции роста новых сосудов, новых клеток. Дело в том, что тромбоциты, мы знаем, что это маленькие кровяные тельца, которые, если мы, допустим, порежемся, то они придут в это место, закроют ранку и, мало того, разрушаясь, они выделяют специальные ферменты, которые способствуют росту новых сосудов, новых клеток и так далее. И именно комбинация перпитерапии и аутологичных стволовых клеток позволяет нам вырастить новые сосуды, новые ткани и, по сути говоря, омолодить андрологические органы, будь то сам половой член или его вены. Вы говорили сейчас о проблемах, с которыми сталкиваются молодые люди. Если говорить о людях уже не молодых, а пожилых людях, до какого возраста, условно говоря, не поздно еще решать эти вопросы? И какие самые взрослые, скажем так, ну, пациенты у вас были? Сколько лет было самому старшему вашему пациенту? Ну, на самом деле, никогда не поздно решать эти вопросы. В частности, ко мне обращался, допустим, пациент э с даже сейчас 81 год, который, к сожалению, похоронил жену, но тем не менее ему, видно, строила глазки молодая соседка, относительно молодая. Вот, и он говорит, я бы хотел бы с ней иметь какие-то более тесные отношения. Это возможно такое? Это возможно, да, мы можем поставить ему фалопротезы, и это он сможет осуществить свою половую функцию. Если же мы говорим о, о снижении сексуального интереса, зачастую он связан с дефицитом тестостерона мужского полового гормона. И здесь также, опять же, мы можем назначить инъекции тестостерона, которые мы... Мужчина будет делать раз в три месяца и чувствовать себя мужчиной даже 80 лет. Будет ли мужчина получать удовольствие от близости, используя вот эти методики? Если вы говорите, например, о протезе, опротезируемой. Да, в общем-то протез ставится интракавернозно, то есть он не влияет ни на, сос... ни на нервы, ни на, скажем, на саму головку, то есть человек все так же будет чувствовать близость, ему хочется... будет влечение, и, мало того, оргазм и экуляция – все это сохранится. Допустим, не так давно мы ставили одному пациенту из Британии, ему было всего лишь 45 лет, протез, мы поставили ему два года назад. а вот да, но он сообщил, что у него появился ребенок. То есть даже фу функция эякуляции, оргазма и, в общем где-то рождения она сохраняется. Мы говорили уже сегодня вскользь о такой проблеме, как преждевременная эякуляция. Является ли, собственно, это медицинской проблемой или просто особенностью организма, который, естественно, у каждого человека свой? В общем-то, это медицинская проблема, она даже имеет код F52.4 в коде МКБ-10, то есть это говорит о том, что это медицинская проблема. Другое дело, достаточно долго и занимались психиатры, они предлагали различные методы по сдерживанию экуляции, по контролю над собой, но зачастую они неэффективны, почему? Потому что э, эти методики относительно эффективны, если это устойчивая пара. Если же человек только пытается завести отношения, а у него каждый половой контакт получается 30, 30 секунд или минут, то, конечно же, никакой нормальной половой жизни или развития отношений здесь речь не идет. И в некоторых случаях мы принимаем какие-то таблетированные препараты, допустим, э ингибитор обратного захвата серотонина, то есть немножко замедляющие наши реакции нервные. Но в некоторых случаях нужно проводить микрохирургическую операцию по снижению чувствительности головки, что может действительно существенно повысить время до экуляции. То есть было, допустим, полминуты, сделали, стало 10-15 минут. То есть то, что позволит ему су существенно улучшить показатели полового контакта действительно и ему, и его девушке насладиться половым контактом. Мне кажется, что любой пациент, он, конечно, предпочтет принимать, ну, грубо говоря, таблетки, чем ложиться под нож, говорят врачи. А какие плюсы и минусы у медикаментозного лечения и у оперативного вмешательства? В каких случаях можно? И есть ли побочные эффекты, например, у медикаментов? Вот, что заставляет людей, но ну, все-таки обращаться к оперативному вмешательству? Но, к сожалению, в том-то и дело, что э, таблетки, да, они действуют, во-первых, они увеличивают ненамного. То есть, это как минимум полтора-два раза. То есть было полминута станет минута, это лучше, но все равно это не решает вопрос. Второй вопрос, действительно к сожалению есть много побочных эффектов. Это и головная боль, это и иногда определенная тревожность, иногда невозможность управлять автомобилем и так далее. И тогда конечно же пациенты более избирают хирургический путь, тем более что этот вариант дает им все-таки действительно существенное удлинение полового контакта, то есть здесь 15 минут, то чего как правило хватает почти любой женщине. Или, может быть, лучше просто сменить партнершу. Ну, или, или, или Даете помню, ли вы подобные советы своим пациентам? Крайне редко. То есть, в основном, как бы если мы говорим об устойчивых парах, мы понимаем, что, конечно же, нужно добиться гармонии в данной, в данной сексуальной паре. Ну что ж, говоря о мужском здоровье, невозможно обойти вниманием такую проблему, как цели. Насколько часто она встречается, и насколько эта проблема актуальна сейчас в современном обществе? Это очень частая проблема, согласно нашим зарубежным зарубежном в среднем каждый пятый мужчина сталкивается с данной проблемой. То есть, как я сказал, сейчас есть э, определенные проблемы с синтезом коллагена у мужчин, и мы часто видим, особенно если это высокий худощавый мужчина, почти наверняка у него будет варикоцелия. В среднем каждый пятый, иногда даже каждый четвертый молодой мужчина сталкивается с данной проблемой, есть варикоцелии, и зачастую эта проблема незаметна, то есть всего лишь ряд пациентов э, говорят о каких-то болях в левой половине машинки. Но самое плохое, что эта проблема развивается бессимптомно, может привести к негативным последствиям. Самое главное из которых – это мужско, снижение мужской фертильности, то есть снижение мужской плодовитости, снижение возможности стать отцом. И зачастую, когда в 20 лет человек вроде бы ничего не беспокоит, 25-30, 35 он решил жениться, завести семью, а не получается. Идет год, два-три, обследуют упор на женщину, а мужчина остается не э, без взгляда андролога, а на самом деле у него есть простая проблема, которую можно решить за один день, сделав небольшую операцию «Мармара», которую мы сейчас производим почти каждый день в нашем центре. Давайте напомним зрителям вкратце, в чем суть этой проблемы почему возникает тверка цели. Дело в том, что э, кровообращение яичек, э, э, левое и правое немножко разное. Так вот, левая яичковая вена, она поднимается вертикально вверх, подает в почечную вену, а та в свою очередь проходит в так называемом аортомизентериальном пинцете, то есть между, э, скажем, нижней шревной артерией и аортой. И, соответственно, если мужчина высокий, худощавый, да еще и поднимая тяжести, то э, вот этот вот пинцет сдавливает вену, и кровь из почки, надпочника не может пройти в нижнюю полувену и, соответственно, сбрасываться по яичковой вене в низкие яичку, переполняя Сплетение. Казалось бы, ничего страшного, но при этом первое яичко обогащается э, венозной кровью, а не артериальной. И самое главное, приходят неполезные вещества из почки надпочника. Именно они максимально вредят сперматозоидам. То есть, казалось бы, и сперматозоиды есть, но все они не живые, не жизнеспособные и приводят к развитию дефективных сперматозоидов. И такие мужчины, к сожалению, не могут оплодотворить свою женщину, не могут стать отцами. Всегда ли в таких случаях операция неизбежна, либо есть какая-то альтернатива? Скажем так, если варикоцелия есть у мужчины, который планирует семью и не получается, то, конечно же, операцию нужно делать всегда при любой степени варикоцелия. Другое дело, что если это, скажем, молодой мужчина, там, 20 лет, у него первая степень варикоцелия, у него, в общем-то, офисная работа, в общем-то, можем его наблюдать. Если это мужчина 40-45 лет, у него есть варикоцелия, но у него есть уже двое-трое детей, и его ничего не беспокоит, мы тоже его можем наблюдать. Хотя иногда вот приходит мужчина даже в 50 лет, а, ввел сюда офисный образ жизни, и вдруг решил пойти в спортзал, и буквально через 3-4 месяца у него образовалась варикоцелия, которая начала его просто беспокоить. И именно поэтому, по поводу этой проблемы он пришел к нам в центр, и мы сделали вот такую вот ему операцию, Мармару -мар, то есть небольшой разрез, на следующий день пошел домой через месяц, Месяц может возобновить свои физические нагрузки, а буквально э, на второй-третий день он выходит на работу. Ну что ж, и наконец еще вопрос, который наверняка интересует теперь всех наших зрителей. Как вас найти, как связаться с вами, как можно обратиться к вам для решения всех тех проблем, о которых мы сегодня говорили. Наша лаборатория, андрологическое отделение, находится на четвертом этаже четырехэтажного корпуса Харьковского областного клинического центра урологии и нефрологии и Мешаповала по адресу проспект Московский студент 105. Это достаточно большой клинический городок, там находится 17-я больница, и Хоспис, и наш урологический центр, который является, кстати, самым большим не только в Украине, но и в Европе. Четвертый этаж четырехэтажного корпуса 4 плюс 4, восьмое отделение, легко, чтобы было легче запомнить. Там, соответственно, ежедневно мы работаем с до 3-4 вечера. И, соответственно, помогаем нашим пациентам. Ну что ж, Александр Владимирович, я благодарю вас за интересную и содержательную беседу. Это прямая речь. Всего доброго. До свидания.